Здравствуйте, мои дорогие подписчики и просто зрители канала, с вами Ангелина. Итак, э, объяснить, почему у меня другое уже звание. Э, Все получилось началось с того, что я начала снимать видео, я уже сняла его, и потом оказалось, что я никогда не записывала. И поэтому у меня уже звание есть, а ничего другого нет. Также я привязала свой аккаунт к почте. Вот он. И поэтому у меня добавились еще 1000 кристаллов. Итак, поскольку я тогда не снимала, но хочу сказать, я купила рельсу. Или рельсу, как хотите назвать. Её. Вот, и сегодня мы на ней будем играть. Но поскольку у меня появились кристаллики, давайте прикупим немножечко я куплю викинг и Хорек. Все, вот теперь у нас полный состав, прям классно. И мы идем в битву. Да. Хойдем мы команды на команду. Мне очень нравится этот формат. Итак, давайте пока поставим на паузу. Итак, все, мы загрузились в битву. И давайте продолжим. Давайте. Ведь ничего страшного, просто давно на рельсии не играл. Не думайте, я там не рак никого. Просто реально давно не играл. Ты. Ладно. Пока что у нас ничего не бред. Давайте посмотрим вот тут. Кто тут вообще ничего не видно? Ну, вот я походу. Видите? попал наконец-то. Все шикарно. Они что-то только. Это еще поняли. Давайте объем И Итак, по-моему, звук слишком громкий. Делаем его тише. И отбиваем его. Вот так вот, красиво получилось, там один перевернулся, мы вообще то пьем. А почему три выстрела надо? Ай, сбил прицел, зараза. Ай, зараза! Да чтоб ты сдох. Ладно. Он находится... Он находится где-то... В... Вон он мою дым да не нарисовать вот так вот перенесем и сказать, вон они все теперь можно дальше снимать они уже тут замечательно вот так вот сделаем она и видимо его уже подключил изитка наша даже не наша чужая спасибо Видимо, рельса не мо. Потому что раньше я на ней тащила, я на ней играла, я на ней у Уорента взяла. Но сейчас я понимаю, что, -то, что это не моё. Так, не, не пихайся. вот что хочешь, только не пихайся. Я и так попасть не могу. Ой, горошь. Итак. Уедем. Да. Убиваем. Тут морзелка еще едет. Любимая. Вот так вот. Уйди, придурок. Ой, придурок. Ой, я валяюсь. Аж со мной не дебилы ты играю дай короче вот такого пробиваем немножечко он его убить даже не может ой да вы достали уже сейчас лезь мне он еще начинает пихаться. дашь и бичь. Давайте вот так на мо мостик постреляем. Да ё да что такое? Дай. О, ну хоть кого-то попало. Слепое, но попало. Самое главное, что попало. А остальное уже не важно как. Вот так вот делаем. И сейчас всех стреляем на один выстрел. Не нам. Ладно, это, видимо, из-за того, что рельса у меня не прокачано. Очень нифига. Поэтому давайте поедем сейчас. И будем сразу респавны их убить. Чтобы у них не оставалось хпшечек уже. Да и как? Ну, все, я валяюсь, конечно. Ой, прям валяюсь. Попала! Я попала! Ты Такое счастье было, когда попала, блин. То, что это раз на миллион. Зачем я вообще, блин, эту рельсу купил? Долбанную. Что Словно ну, в ату, блин, горела? Хм! Ладно. Давайте поставим на паузу, может, более Бля, вышим, что-нибудь получится. Итак, ребята, тут уже почти конец боя, я думаю... Я думаю, эти минутки я доснимаю. Да ё-моё, достали прицел сбивать. А, кошмар, тут громы. Они тебя прицел сносят прям ужасно. Так, давайте пускай он тебя, себя с плошом убьет. Достал мне уже. Реально достал. Итак, дальше мы едем. Едем, мы едем. Там еще какой-то гром взял звездочку. Сейчас это вообще будет ужасно. Нет, нет. У меня, меня убить не можете. Иди в паню. Какой кошмар? Да как? Я не понимаю. Я просто не понимаю. Я не понимаю, как это может быть. Я вообще не понимаю, почему они меня могут убивать, а их нет. Ты еще прям болею. Очень сильно. Кошмар. Ребят, если вы это смотрите, я, я даже не обижусь, если вы дизлайк поставите. Потому что я в самом себе такой видю, блин, сделай, кстати, голубой. Потому что это ужасно просто. Этот поезд самый ужасный за всю историю. Давайте хотя бы этого допьем, что ли? Или нет? Нет, не допьем. Давай, убивайся. Красавчик, ну, вот Ой. Не буду больше на играть. Это божество, которое еще поискать нужно по крайней мере для меня ну поэтому играть на смоки кстати викинг уже я прикупила ведь теперь можно спокойно на всем играть игрушечку теперь мы поставим оранжевую мне она больше нравится теперь ну чё давайте всем спасибо за просмотр извините что такой тупой ролик получился, но я надеюсь, вам все же понравится и вы оцените его своим лайком. Кстати, всем удачи и всем пока!